Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Користые волосы. Совсем недавно это словосочетание для меня звучало как приговор. Что такое пористые волосы? Это когда у вас на влажной погоде, например, волосы из прямых превращаются вот в такие вот одуванчики. Вообще понятие пористые волосы стоит воспринимать буквально. Это волосы, на которых огромные поры. В эти поры постоянно забивается грязь, остатки от средств, которые вы наносите на волосы. Сам внешний вид пористых волос выглядит неопрятно и неухоженно. В большинстве случаев пористые волосы это все-таки результат неумелого ухода за своей шевелюрой Во-первых, когда вы расчесываете волосы сразу после мытья Если вы смотрели мое видео, как правильно расчесывать волосы, я там говорю, что этого делать ни в коем случае нельзя Пользование дешевых средств окрашивания Когда мы используем аммиачные жуткие краски за 60 рублей, конечно же они портят структуру нашего волоса Пористые волосы это волосы, в которых открыты поры, другими словами И нам нужно их Закрыть! Как же это делать? Давайте сейчас поподробнее. Так как волосы – это отражение нашего состояния организма, конечно же, стоит задуматься о своем питании. Если вы все время питаетесь в различных фастфудах и не получаете совершенно никаких витаминов и минералов, то и волосы ваши здоровыми не станут. Если ваши волосы пористые, постарайтесь минимизировать термовоздействие Как можно реже? Пользуйтесь феном, плойками Я, кстати, скоро собираюсь снять видео, где расскажу о том, как можно выпрямить волосы без плойки Если вам это интересно, ставьте обязательно лайк Посмотрим, сколько здесь будет под этим видео, и тогда это видео появится скоро на канале Окрашивание волос стоит свести к минимуму Подумайте, что вам важнее, здоровый вид ваших волос, либо крашеная пушня на голове? Для мытья пористых волос, а чаще всего пористые волосы являются сухими волосами, нам нужно максимально их увлажнить. Смысл состоит в том, чтобы выбирать шампуни, в которых больше протеинов, а также есть ухаживающие масла. Вообще маслами не стоит злоупотреблять, но пару капель ухаживающих масел в шампунь, даже самый простой и дешевый, уже способен творить чудеса. Приобретите для себя то масло, которое вам нравится больше всего и подходит больше всего. Для меня это масло розмарина, я уже не раз о нем говорила. Вот его я чаще всего использую и добавляю в любые шампуни, которыми пользуюсь. Ну и конечно же маски для волос, куда же без них Я вам скажу одну самую любимую Эффект, который я ощутила, правда Когда у меня даже были самые вот такие Ужасные, пористые волосы Итак, берем один спелый плод авокадо 2 чайные ложки масла кокосового И 2 чайные ложки оливкового масла Все это в миску разминаем так, чтобы не было комочков, это самое важное. Разделяем волосы на удобный участок и обмазываем все от корней и до кончиков. Заворачивайте гульку, одеваете пакет и так ходите 30 минут. После этого необходимо маску смыть. Конечно же, из-за применения масел это сделать будет непросто, но зато эффект вы увидите практически сразу же. Также от пористых волос очень хорошо помогают маски с использованием желатина. То самое ламинирование, о котором мы тоже говорили в одном из видео. Нам нужно взять одну столовую ложку желатина. И разбавить четырьмя столовыми ложками теплой воды. Ставить на 40 минут до набухания. Когда наш желатин набухнет, вы это сразу же заметите. Дальше нужно взять маску для волос. 3-4 столовые ложки. Это зависит от количества волос на вашей голове. Если у вас их много, то, соответственно, маске понадобится чуть больше. Туда выливаем желатин. Все это перемешиваем. И наносим на волос. Заметьте, что эту маску нельзя наносить на, конь, на корни волос. Ее мы наносим только на длину. После того, как вы нанесли маску, Нужно опять же одеть пакет на голову, походить 45 минут, желательно еще сверху феном подуть, чтобы было теплее. Желатином будет напитывать ваши поры, склеивать их, и волосы будут выглядеть красивее. В общем-то, это все советы, которые помогли мне избавить свои волосы от пористой структуры. Конечно, есть варианты, когда у вас рожденная пористая структура, но в любом случае, всеми теми средствами, о которых мы сегодня поговорим, вы сможете сделать ваши волосы здоровее, а также вид их будет, естественно, более ухоженный. Подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос, ставьте лайки, и до встречи в новых видео. Пока-пока!